Автомобиль GLMK, Багажник от итальянского производителя Компании GEV Данный багажник Исполнен в стальном профиле Без замков с крышками Можно также крышки с замками Подбирать То есть, Устанавливается на автомобиль Абсолютно нормально Багажничек рабочий Уже поюзанный Прогнутый Ну, видите, все отлично